хозяйку нового года крысу в одежде спокойных таров, тонов и использовать при этом минимум украшений важным элементом будет естественность и некоторая свобода образа прекрасный способ задобрить новую хозяйку а то мало ли в каком настроении она явится в ваш дом, так что если праздник застал в дороге или с рюкзаком где-то на спине, ничего страшного. Тем же из вас, кто хочет в заветную ночь выглядеть неотразимо, стоит отдавать предпочтение кружевам или каким-то затейливым узорам, узорам на вашем образе. Это будет способствовать успеху в том числе в интеллектуальной деятельности в последующие 12 месяцев.